Всем привет! И сегодня мы продолжаем разговор про веки. Мы с вами в прошлый раз проговорили про синдром сухого глаза. Я также рассказывала про массаж. И, конечно, сейчас мне бы хотелось обратить внимание на более серьезные проблемы, которые бывают, если ничего не делать. Очень часто ко мне приходят пациенты с раздражением век, с красными глазами, с вопросом, это конъюнктивит, это аллергии или что это. И при осмотре мы видим, что это просто очень запущенный синдром сухого глаза. То, что это синдром сухого глаза и то, что это вроде не страшное заболевание не делать его менее дискомфортным для человека при этом. Поэтому наша задача обязательно помочь такому человеку и предупредить дальнейшие осложнения. Какие могут быть проблемы при синдроме сухого глаза? В первую очередь, это дисфункция мейбомиевых желез. То есть, у нас мейбомиевые железы работают настолько плохо, что они выделяют нормальное количество секреты, или он слишком вязкий, он застаивается в водных протоках и развивается мибомиид. Особенно, если туда присоединяется вторичная инфекция. В такой ситуации нам надо лечить уже более тяжелое состояние, не просто дисфункцию, а воспаление. Чем опасно воспаление? Это присоединение вторичной инфекции, это воспалительный очаг, который может развиваться дальше. В своей практике я я не раз видела, как обычный халязион, который можно полечить местно, можно полечить местными каплями, мазями, начинает развиваться еще большее воспаление, становится абсцидирующим холиозион, дальше перерастает в абсцесс века, его надо уже вскрывать. Конечно, до этого доводить нельзя. Как правило, такие проблемы есть у людей, у которых есть какое-то сопутствующее заболевание. Это могут быть пожилые люди с сахарным диабетом, это могут быть дети со сниженным иммунитетом, это может быть в принципе какое-то состояние после тяжелого тяжелой болезни, когда иммунитет снижен, и поэтому садятся дополнительные проблемы, в том числе вторичные инфекции. Что мы можем с этим сделать? Я всегда говорю, что такие вещи лечить самостоятельно нельзя. Самолечением заниматься опасно. Поэтому первая моя рекомендация всегда это идите к доктору. Вам надо дойти до офтальмолога, чтобы он посмотрел, что это. Это просто закупорка, это халязион, это ячмень у нас назревает, или это уже абсцидирующий холиозион, это надо вскрывать, или это достаточно поделать небольшие массажики, чтобы закупорка ушла. И это все будет решать на приеме врач. Как это обычно выглядит? Если у нас Краевой имеет у нас край века будет красный, у нас будут такие белые точечки, их можно самостоятельно даже увидеть по краю век. Вот, и будет дискомфорт, будет ощущение сухости, дискомфорта. Справляться с такой дисфункцией мебомиевой железы можно просто массажем. Обычным массажем можно чуть-чуть погреть веки и помассировать их, тогда закупорка уходит. Важно помнить, что если у нас не просто закупорка, если у нас все-таки развивается уже холязион, то мы его греть не имеем права. Да и массировать его по большому счету не получается. Иногда бывает так, что местное лечение в виде капель, в виде антибактериальных мазей, оно не сильно помогает. И тогда делают даже укол в непосредственно в халязион укол этих веществ, в частности а противовоспалительных, в частности, дипроспан. Дипроспан можно уколоть в холязиум, тогда довольно быстро снимается воспаление. Но это не отменяет местного лечения. И, естественно, если у нас мы видим, что это абсцидирующий холязиум, если его надо вскрывать, то это уже полноценная такая хирургия, где мы вскрываем гнойник, где мы промываем его. А вот. Дальше антибиотикотерапия, иногда системные антибиотики надо принимать, поскольку местно уже недостаточно работает. Вот. И, конечно, это все надо следить. За этим обязательно обращайтесь к доктору. То есть не делайте это сами, не пытайтесь выдавить вот этот прыщик на веки. Вы сделаете только хуже. Может получиться так, что гной, который содержится в этой воспалившейся железе, прорвется просто в ткани века, и мы получим более тяжелое осложнение, которое лечить будет долго и неприятно. Поэтому не забывайте ухаживать за собой, любите себя, обращайтесь вовремя к врачу и будьте здоровы.